Have a dream, baby. Make a dream, so... Аптечку брось пал! Ты чучел! Да, я понял. Ух, блять, это походу надолго. А, и, и даже не бить его? Просто типа концентрацию сбивать? ⁇ Юпта. Он, походу, реально очень быстро бьет! Ну, хуже уже не будет. Бац, не знаю, я не понимаю, что бац, мной. Я как будто, ну... бац, все, разучился играть. Все. Не умею играть. Да не, почему устал просто? Хз, монотонные действия какие-то. Да почему ты не пил, сука? Сюда, сука! <смех> <смех> а, это босс? Мне бусину дали, это босс? А, ты еще не видишь? А, видишь? А, мне, видимо, стрим отстает. Так, что это? Печень угря четко Какая нахуй молния экскузмуа Ну Как бы так сказать Немножко меня смущает эта инфа про молнии. Это типа босс будет с молниями связан? Так, вы что тут, мужички? А, не надо мотать. Видимо, сюда, да? Уибай, добрый вечер. おじいさまのご様子はどうだ一臣様は命を保っておられるのは不思議なことだそうか巫女よもう一度言う<咳> Кусино, чили, о, Оле, и мусбе. Делимасену, и, Опа, добрый вечер. А кто это вот тут у нас? Синоби, блять, собственной персоной. Добрый, давай. Как, как? Блять, как он это делает? По Понятно а я. Тихо, тихо, тихо, тихо. Подожди. Это тот. А, сейчас прочитаю. Базюкался, да. Ну я бы, скорее всего, загуглил просто, блядь да и все это тот чел который э, в начале игры там такое поле было беленькое там какая-то херня росла тоже белая и вот да да да да да да, начало игры а это главный типа злодей да этот э, этот как его узурпатор, типа вредина так все погнали Как-то ja, сука Сука ударить! Ебать, чё Сука. Алло, я ж нажал. Блять, почти первую стадию прошел. С первого раза, сука. Дай похуй. Про Google я согласен. Ну сейчас побежим, правильно же. Ну это было близко, но не так, чтобы я поверил, то, что я выиграю, блядь. Но это было хорошо, я согласен. Вихрем его можно просаживать через блок, если не присуешь конкретно, это сайт его восстановление стамины. Э, ну, с, э, у стамины что-то у него дохера. Что, побежали на этот? Или еще разок попробуем? Давай еще разок. Сейчас я его въебу, блять. без лишних слов. Правда, сука, я курить начал. Ага, блять. Убил. Да, кипать. Да, Блять, ну это сэм, прям супер фо было. Ладно, я его уж нафижу. Там столько э -э, концентрации сбивается ему, если ну, Микири. Контратаку Микири делаешь. Два часа later. О, поздравьте меня, блядь. <laughs> Дошел, сука. Кой как. Ого! Шар богатства это класс. кайф О, кошелек тоже кайф А че ну, э, С какой целью я здесь нахожусь? Возможно найти Семечка А блять. <звук> А, две бусины ну пусть она тоже крепко, ребят, ну спасибо, спасибо, без вас бы я ну никак не справился абсолютно, ну никак, ну никак абсолютно. А, э, семечки есть? Ой, я бы так нашел, кстати. Кстати, как я убивал бабочку, есть на ютубе, если что.